Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэн-шуй и Цимэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом видео я хочу познакомить вас с одной из самых эффективных техник по исполнению желаний и достижению целей, которая называется «Стратегии в Цимэнь Дунзя» или «Стратегический Цимэнь». Наверное, многие знакомы и не понаслышке с активизациями, прогулками в Цимэнь, знают, как можно привлекать к себе удачу и реализовывать планы с помощью этих методов. Но активизации – это еще не все. Конечно, активизация есть на все случаи жизни. Для привлечения романтики, улучшения здоровья или получения помощи в карьере, например. Но искусство цимэндунзя – это не только активизации и прогулки. Это еще и умение прогнозировать ситуацию, заранее знать о возможном благоприятном или, наоборот, неблагоприятном результате и, соответственно, подготовиться к этому. Изначально Цимен-Дунзя это древняя китайская военная стратегия, которая использовалась, чтобы побеждать в военных действиях с минимальными потерями. С помощью этой техники также получали информацию, не угрожает ли опасность императору. Что нужно сделать, чтобы спасти государство и своего императора? Когда и куда увозить его в случае нападения противника? Для этого придворные астрологи рассчитывали направление в пространстве, где в тот момент формировался поток благоприятной энергии – ци. Там и были спасительные волшебные ворота, или по-китайски Цимен-Дунзя, через которые увозили императора. Эти древние знания очень долгое время хранились в секрете. Они были доступны исключительно элите и членам императорской семьи. И только спустя много столетий от Мэнь дунзя стало известно благодаря нашим современным китайским мастерам, за что им большое спасибо. К этому времени сфера применения этого искусства изменилась, стала шире, и его стали использовать в самых различных сферах и жизненных ситуациях. В материалах курса «Стратегии Цимен-Дунзя нашей школы вы найдете самую полную информацию о том, как помочь себе в вопросах продажи и покупки жилья, кредитования, устройства на работу, здоровья, любви, получения документов и многих-многих других сферах. Меня часто спрашивают, а в чем же отличие «Стратегии» Цимэн дунзя от активизации? Ну, например, прогулок. Ведь и активизации мы делаем для того, чтобы получить желаемое, для исполнения желаемого. И время, и расклады соответствующие тоже для этого специально подбираем. Так в чем же разница? Все дело в том, что применяя стратегии, вы уже с самого начала будете понимать и здраво рассуждать, а стоит ли мне вообще заниматься этим делом, нужно ли мне это, получу ли я от этого пользу. Есть ли у меня шансы на то, чтобы получить желаемые? Стоит ли игра свеч и не потрачу ли я свои силы и время впустую? В этом и есть главные отличия и преимущества этой техники. И еще что важно, в этом случае мы будем применять силу времени и силу энергии в конкретном времени, чтобы достижение нашей цели было быстрым, и с минимальными затратами с нашей стороны. Стратегии Цимень можно представить в виде структуры из трех компонентов. Первый компонент – это человек и его намерение. Второе – это оракул, прогноз или предсказание. А третий – это выбор благоприятного времени для активных действий, либо использование атрибутов Дунзя для того, чтобы энергия на вас работали максимально сильно. Сейчас мы подробнее остановимся на всех трех компонентах. Итак, первое – это сам человек и его желание или намерение. У всех нас есть желание. Кого-то в определенный момент времени больше волнуют вопросы денег, кого-то вопросы здоровья, кого-то работы, кого-то отношений, путешествий, ну и так далее. Важно, чтобы это был не сиюминутный порыв, а какое-то важное дело – ради которого мы готовы меняться, двигаться вперед, другими словами, действовать. И если мы готовы действовать, то есть смысл задать вопрос Вселенной, а поддерживают ли меня высшие силы в моем желании? Нужно ли мне к этому стремиться и прилагать усилия, чтобы результат меня радовал? Что нужно сделать, чтобы процесс получения желаемого был приятным и легким? С этой целью составляем оракул, другими словами, предсказание – Цемей — это расклад, составленный точно на момент вопроса. Этот расклад потом анализируется и принимается решение, а целесообразно ли мне идти в этом направлении? Будет ли мне зеленый свет? Или как не старайся, пути закрыты? Важно уметь четко формулировать вопрос и спрашивать только то, что действительно волнует. Тогда в ответе оракула будут обязательно выделены темы нашего запроса. Их несложно будет увидеть, зная значения и сочетания операторов расклада, таких как ворота, звезды, божества, структуры. Все эти значения мы будем подробно изучать на нашем курсе по стратегиям ЦМН. Оракул поможет разобраться в сути проблемы. Что блокирует достижение цели? Возможно, это страхи, комплексы, ошибки в общении или просто несвоевременность действий. Как это исправить? Что необходимо сделать для роста и самореализации? Как найти выход из запутанной ситуации? Все это будет видно в оракуле. Например, вопрос о личных отношениях. Девушка спрашивает, почему у нее не складывается жизнь с любимым мужчиной? Почему нет гармонии в отношениях? Строим оракул, то есть расклад цемен на момент задавания этого вопроса и получаем совершенно четкий ответ – потому что девушка слишком давит на своего мужчину и пытается его переделать. Есть ли выход из этой ситуации? Есть. Нужно больше вместе отдыхать, особенно у воды или в горах, ходить в рыбные рестораны, купить аквариум, развести дома рыбок и, конечно же, официально зарегистрировать их отношения. На это указывает дворец Кань, который находится на севере. Все это видно из расклада. И это только один из примеров того, насколько четко, владея инструментом трактования символов влацимэн дунзя можно увидеть причину проблемы и пути ее решения. Это и есть стратегия. Та последовательность действий, которая, согласно Оракулу, способствует устранению препятствий и помогает добиваться желаемого. И, наконец, последний момент. Чтобы стратегию реализовать, нужно обратиться к китайскому календарю и выбрать для активных действий время – то есть день и час, которые будут максимально благоприятны для осуществления нужного нам сценария. После этого остается только запланировать на это время поездку, посещение ресторана, аквапарка, покупку рыбок, ну в общем все, что нам посоветовал Оракул. Если все сделать правильно, то результат не заставит себя ждать. И вы сами удивитесь, насколько это рабочая техника. Со стратегическим цимэнь вы не будете больше блуждать в лабиринтах судьбы, а наоборот, с учетом выбранной стратегии, будете совершать правильные поступки в правильное время. Со временем это войдет у вас в привычку. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Буду рада видеть вас на нашем курсе, а также на открытых мастер-классах, посвященных стратегиям Цимэндузиан. Оставляйте под видео ваши отзывы, комментарии. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Татьяна Смирнова. До новых встреч! Увидимся в следующих видео!